Доброго времени суток, дамы и господа. Дополнение Shadowlands принесло нам большое количество маунтов и большое количество питомцев. С самого старта мы начали их постепенно добывать. А в обновлении 9.2 при открытии Зерит Мортиса мы вообще смогли их сами себе крафтить с помощью протосинтеза. Немножко прокачиваем Пока-пока, его талантики, и таким образом нам уже открыта кузня протосинтеза. Сначала открывается кузня для питомцев, а потом и кузня для маунтов. Как мы прекрасно знаем, в тот момент, когда мы... Открываем меню питомцев. Некоторых питомцев, само собой, можно садить в клетку. И посаженного в клетку питомца можно продать на аукционе. Какие-то питомцы стоят дешево, какие-то питомцы стоят дорого. А касательно протосинтеза, для каких-то питомцев нужны дорогие реагенты, где-то там больше частичек. Где-то нужны редкие искры, редкие матрицы, а какие-то питомцы прям делаются очень-очень легко. Но в любом случае, если у вас очень-очень много частиц творения, или вы просто хотите немножко фармить на продаже питомцев, то частицы творения можно выгодно реализовать. Стоит также понимать, что фарм на питомцах — это наполовину гиблое дело, лишь по той причине, что питомцев редко кто покупает. Но, если вы найдете человека-коллекционера, который захочет у вас купить много-много питомцев с протосинтеза, то почему бы и нет? Глянем текущие цены на гордуне вообще на всех этих питомцев. Ну, на большую их часть. Архетип удовлетворения. 91 тысяча золота. То, что нужно для крафта, это очень легкие реагенты. 300 частиц творения. Искра удовлетворения. Чтобы получить эту искорку, нам нужно кушать рейдовые пиры в рейде. А также нам требуется матрица цепоида. Разве эти реагенты стоят 91 тысячу голды? Нет. Но, возможно, кто-то будет готов отдать 91 тысячу голды за такую курочку. А вдруг найдется такой человек? А почему бы и не пофармить А почему бы не реализовать выгодно свои частицы творения? Давайте покажу, где находится кузня протосинтеза, потому что вдруг вы забыли. А также в описании к этому видосику я приложу... Место по фарму этих частиц. Возможно, вы дофармите то, что вам нужно, и получите золотишко. Для того, чтобы нам открылась кузня протосинтеза на питомцев, нам нужно прокачать диалический язык у Покопока, потратив на это немножко шифров. А для того, чтобы крафтить маунтов для себя, нам нужен сопранейский. Но речь, конечно, о питомцах, и выгода вся идет на питомцах, потому что только питомцев мы можем продать. Поэтому диалический — это то, к чему нам нужно стремиться. И пока я об этом рассказывал, мы уже прилетели к этой кузне протосинтеза для питомцев. Находится она у нас рядом с приютом Пилигрима, чуть ниже. Заходим внутрь. Заходим внутрь, и если камеру опустить вообще вниз, то мы ничего не увидим. Камеру нужно поднять чуть выше. Вот она, кузня протосинтеза. А, да, я хочу скрафтить тот самый архетип удовлетворения, который очень дорого стоит на аукционе. Я хочу попробовать его продать. Почему бы и нет, вдруг кто-то купит. И частицы реализую. Надо еще будет свинков поскидывать. В общем-то, делайте крафты, делайте продажи на аукционе. Уверен, рано или поздно этих питомцев у вас купят. Это намного лучше, чем частицы творения будут просто валяться мертвым грузом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!